Всем здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян. Тема сегодняшнего вебинара, конечно, наш фонд World Money. Наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи между собою. На сегодняшний день у нас, ребята, Четыре рабочих площадки. Это рабочая площадка World Money. Наш фонд стартовал с этой площадкой. Стартовал он 7 декабря прошлого года. Уникальная площадка с очень хорошим доходом. Я ее очень сильно люблю. Вторая площадка, это у нас ассоциальная площадка, называется «ПДИ». И только на этой площадке у нас есть подтверждение активности через каждые две недели. И на этой площадке, вы, если будете очень активно работать то, естественно, у вас будет очень хороший пассивный доход. Но для того, чтобы получать пассивный доход, нужно очень хорошо развить свою первую линию. Ну и площадка у нас очень хорошая, крутая. Это площадка Golden Ring. Эти три площадки World Money, площадка PD и площадка Golden Ring у нас они закольцованы. Закольцовка сделана уникальная. Если вы только будете активно работать на площадке World Money вы активно будете продвигаться на площадке Golden Ring если вы активно будете работать на площадке PDI то вы активно тоже будете продвигаться на площадке World Money ну и конечно у нас есть еще маленькая очень площадочка всего с одним рабочим столом она была стартовала у нас во время коронавируса она у нас, как вы видите, даже с масочками. Здесь всего один рабочий стол и стол выплат. Ну и давайте мы сегодня у нас объявлен с 15 числа, 15 сентября, у нас объявлен, у нас в фонде стартует новая площадка Клевер Мини и площадка Клевер. Они две площадки асимметричные, но... Все у них одинаковое. Единственное, что здесь различается, это только вход и выход, конечно. Давайте разберем маркетинг этой площадочки Клевер Мини. У меня многие партнеры пишут мне в личку, новые партнеры даже, и которые работают, пишут очень хорошие, очень, говорят, прям влюбились в эту площадку. Ну, а почему влюбились в эту площадку? Да потому что здесь будет зарабатывать не только активные, но и пассивные. Здесь не только, например, вы всегда можете поставить своего клона и продвинуть своих партнеров. И ваш клон будет расцениваться как новый партнер. И вы будете получать как по уровню, так и реферальные. Ну и давайте начнем с того, что вот здесь всего лишь уровне первый уровень как вы видите как вы всегда будете наверху а под вами ваши партнеры а первый уровень у нас светло-зелененький второй уровень у нас идет тоже светло-зеленые и третий тоже светло-зеленые здесь вчера Денис показывал как это будет выглядеть площадочка я сделала скрин и я вам тогда покажу в конце, как это будет выглядеть у вас в кабинете но ну, она так и будет выглядеть ребята, в кабинете будет поисковик где вы будете по логину своих партнеров будете точно так, вписываете логин и нажимаете посмотреть и у вас у каждого вашего партнера будет виден вот такой вот лепесток. Лепесток клеймера. Ну и давайте сначала посмотрим... Что будет происходить у нас в кабинете на балансе для вывода и что будет происходить на, в накопительном балансе. Ну и вот вы активировали площадочку за 300 рублей у нас вход ход. Это вы. И к вам становится три партнера. Здесь идет 3, 9 и 27. Становится у вас за каждого партнера по уровню вы будете получать 50 рублей. Если это партнеры станут ваши личники, которые зарегистрированы по вашей реферальной ссылке, то вы будете получать 50 рублей. Вот. Итак, вот с каждого партнера со второго уровня будет вернее с первого партнера, с первого уровня партнеров вы будете получать за уровень 50 рублей и за реферальные 50. С каждого партнера первого уровня у вас будет на баланс для вывода 100 рублей. Ну и со второй, с партнеров. Второй линии вы будете также получать 50 рублей а, э, по уровню и 50 рублей а, реферальное вознаграждение. Если вдруг ваш партнер, э, например, ваш ваш реферал, который зарегистрировался по вашей ссылке, он становится к партнеру к вашему второй или третьей линии, то партнер получает по уровню, а вы получаете свое реферальное вознаграждение 50 рублей. Ну и третий, третий уровень у вас будет реферальное вознаграждение 25 и по уровню 25. Если ваш партнер первой линии становится к вашему партнеру на третью линию, то вы получаете 50 рублей за реферальные и 25 за уровень. Это 75 рублей. У вас будет на баланс для вывода. Ну и теперь, ребята, с каждого партнера, с третьего уровня, у вас будет отчисление на накопительный баланс по 50 рублей. Это 1350 будет по закрытию этой, этого лепестка мини-один. И будет активация у вас за 13 за 1350 лепестка мини клевер мини 2 выход с этих двух лепестков у нас будет 18750 что будет происходить у нас здесь в этом втором лепестке а здесь будет, ребята, происходить, ваш заработок будет увеличиваться ровно в 4 раза. А, точно так, когда у вас закрывается, у вас активируется второй, и ваш каждый партнер идет след за следом, к вам становится сюда на второй э, лепесток. И вы будете получать за каждого партнера, который станет у вас в первую линию, по уровню, 200 рублей, а реферальные 250. Вот и посмотрите, вы 450 рублей будете иметь с каждого партнера. А с партнеров второй, второго уровня вы 200 рублей и 250. Точно так же 450 рублей. Ну а вот... Партнеры с третьей линии у вас будет реферальная 250, а третий уровень по уровню 150 рублей. Здесь, ребята, все понятно именно по этому маркетингу. Я просто хочу вам показать, как будут распределяться, где у меня этот слайд. Сейчас, минуточку, я, наверное, его закрыла, да? Вот так вот, посмотрите, это будет, видно, такая вот лепесточек будет, а такой будет у каждого в кабинете. Красным будет свиститься это вы будете. То вторая линия у вас будет сиреневая это первая линия сиреневая прошу прощения вторая линия будет вот оранжевая а серенькие будут третья линия здесь точно так вы можете выбрать любого партнера своему и помочь купить клона или же вы, вы вы можете выставлять помогать новый партнер приходит и вы выставляете бронь бронь вот посмотрите здесь буква, будет светиться буквой б бронь а Если вы нажимаете на это букву Б, и у вас будет светиться, что вы заняли место. И как только у вас вот этот красным засветится, и станет партнер или же станет клон именно вот сюда, на это место, где вы заняли бронь. Есть вопросы именно по а, а, а, а, этой площадке Клевер Ага. Нет, это Лена тут. Ну, а теперь а, площадочка точно так, этот, такая, она асимметрична этой, но здесь только отличается, что вход. А, она называется просто клевер. А, будут такие же лепесточки, а, у нас а, стати, стой, такой же точно маркетинг, но вход у нас будет 3000. 3000, ребята, это не такая уже критическая сумма, чтобы а, хорошо заработать на этой площадке. И можете себе площадь, чтобы сделать вот этот вот один круг, у вас 187 500 рублей. Так вы же можете эти круги делать не один и не два, а десять. Да, я забыла сказать, что ну, здесь точно так, как в Клевере Мини-1, и точно так, когда закрывается второй лепесток, у вас идет реинвест опять сюда во второй. И точно такой же реинвест будет на площадке Клевер Мини-1. Ну и посмотрим, посмотрите, здесь идут у нас за каждого партнера а первые линии. Первые линии у нас идут. Вернее, первого уровня идет вознаграждение 500 рублей и реферальные идут 500 рублей. 1000 рублей вам за каждого партнера будет идти на баланс для вывода. От партнеров второго уровня у вас будет идти 500 рублей и реферальные 500 рублей. И опять у вас будет 1000 рублей на баланс для вывода. А за партнеров с третьего уровня у вас будет идти по уровню 250 рублей и реферальные 250. Вот за, с каждого партнера с третьего уровня у вас будет 500 рублей на баланс для вывода. Ну и здесь с каждого третьего, с каждого, с третьего уровня, с каждого партнера, который становится туда, у вас будет 500 рублей отчисляться для э, автопокупки э, второго лепестка «Левер-2». Здесь, естественно, э, будет вход 13500, но э, заработок здесь будет э, очень хороший, ребята. Здесь с каждого партнера э, с первого уровня вам будет подать на баланс для вывода 2000 и реферальное вознаграждение 2,500. Со второго а, пар, уровня вам будет а, 2,000 и а, 2,500 а по реферальное вознаграждение. С третьей линии у вас будет а, по уровню 1,5 тысячи, а реферальное вознаграждение 2,500. Ну и конечно сразу же закрывается этот лепесток и опять идет реинвест вот сюда на второй клевер 2.000 на этот лепесток очень хороший маркетинг я прям тоже влюбилась мне особенно понравилась вот эта площадка вход конечно не для всех многие говорят что очень дорого а я считаю что это недорого 3000 это не такая сумма я знаю что и вижу некоторые партнеры несут по 200 по 300 по 500 долларов неизвестно куда и не в хайпы а сюда вложить и здесь работать и зарабатывать мне кажется, это просто супер. Ну и что я еще хотела сказать, ребята. Самая главная такая вот тема, прям наболевшая. Начинаешь просматривать свою структуру и видишь, ребята, ну то кошечек. То собачек, то цветочки, то смайлики, то пингвинчики. Ребята, ну честное слово, работаешь, а, нет, ну вроде бы серьезные люди, работаем в таком серьезном фонде. Ну а, приходится, смотришь, а у тебя в, в рефералах один запарк Очень прошу вас, пожалуйста, я не только к своим партнерам обращаюсь, но и ко всем партнерам в Money. Пожалуйста, оставьте свой аватар. Поставьте установите свою фотографию. Ведь когда открываешь партнера, и ты же видишь, ну приятно видеть лицо, но не кошечку, не собачку, не тингвинчика. Обязательно прошу тех, кто не прописал телефон, пропишите свои телефоны. Будьте так очень любезны. <смех> <смех> вот, ну и хочу вам показать, что у нас уже здесь есть, добавили а, клевер мини, а, я, хочу, я хотела бы вам показать, ага, приходится перезаходить. Хочу показать, что уже добавляются площадочки. они будут здесь. Здесь вот видите поисковик будет, вводите логин и искать, и у вас будет открываться лепесток вашего партнера. Это очень удобно, вы будете смотреть сколько куда, куда можно поставить своего клона. Клон у нас будет расцениваться как новый партнер. Здесь у вас будет обязательно указано все ваши транзакции. Точно так, как на других площадках. Ну и покупка здесь будет вот в 19.00. Мы будем покупать эту площадку мини. И кто идет на клевер, будет покупать за 3000 эту площадку клевер. Что есть еще? Какие вопросы? Задавайте вопросы, буду отвечать. Есть по маркетингу. Нет, все понятно, да? Ну и тогда дальше, поехали, ребята, дальше. Сегодня я хотела вам показать и рассказать. Вот многие не знают, как найти хорошую картинку, как, где найти вдохновляющие цитаты, да и вообще, как пользоваться гуглом-поисковиком, как пользоваться Яндекс Яндекс.Поисковиком. Я хочу вам показать, чтобы не писать вот здесь вот, даже вот, пока напишешь, да, или здесь напишешь. А здесь вот есть, знает кто, что такое вот этот микрофончик означает? Если кто не знает, я вам, ребята, показываю. Сейчас... Это микрофон для поиска, чтобы быстро найти, например, вот давайте я вам покажу. Мегафон. Вот они, видите? Все. Вот мегафон. Дальше. Вер возвращаемся назад. А -а -а, Еще раз показываю. Фон взаимопомощи World Money. Вот она, главная страница. Вот. Регистрация. Это, это, это, это все. Вконтакте, везде. Все. Вот вам, пожалуйста. Точно такой же поисковик в Яндексе. Э -э -э, в Яндексе есть точно такой же голосовой поисковик. А, здесь можно, а, ну, все что угодно. А, например, картинку с добрым утром. Показывает картинки по, по вашему запросу. Все, вот, пожалуйста. А, очень удобно, ребята, очень удобно. Ну и теперь есть вопросы по именно по рекламе. Я бы хотела у вас спросить. Вы делаете рекламу, пишете посты или не пишете посты? Кто сегодня писал посты? Нет, я я я подготовила вам вот специально ребята сделала, написала на листке на вернее, я называю это листок, ну, в текстовом документе, и чтобы вы могли сейчас вот сделать скрин. И себе сохранить, чтобы вы могли в любой момент открыть этот скрин и ну, посмотреть. Вот пишите пост, ага, вот 10 идей для поста. Вот сегодня взяли одну идею, завтра вторую, третью, четвертую. Все, кто вот находится в чатах, вот мы где, в ВК, вы, ребята, видите, что я каждый день, редко когда, я не пишу посты. А в основном я всегда пишу посты. Субтитры the и мне это нравится, может быть, кому-то не нравится, но ну, а я пишу посты, я делаю картинки. Чем больше картинок у вас будет на вашей стене, таких красивых, продающихся, которые, ну, за которыми, например, вот у меня есть мои гости, сервис подключен, и я там вижу, кто заходит ко мне за картинками, я уже посмотрю, сколько там, 10 пять. 15 человек заходят, например, за сутки, да, 20 когда, а, вот это. Я захожу и смотрю, кто-то а, там, а, что-то у меня а, с поста взял, да. Люди совершенно даже... Я этих людей, у меня нет... Вот это выскакивает. У меня даже этих людей нет в друзьях. Они просто заходят, кто взял картинку, кто взял какую-то идею мою, и сам развивает ее на, на, на, у себя на страничке. Я никогда, ну как всегда отношусь положительно к этому. Дорогие да, бога, берите, мне это не жалко. Поэтому я подготовила вам вот такие 10 идей для постов. А, вопрос. Опять, опять не знаете, о чем писать. У меня как-то Руслан а, спрашивал, а, «Ольга, а как у вас идея идет для поста?» «Да у меня идеи, ребята, идеи я могу за день сделать 10, 15, 20». А, «Ну вот, можете сделать скрин вот этих идей» и применять. в Первую вот идею. Расскажите, где вы сейчас работаете. Покажите свой ритуал подготовки к работе. Например, выложите в галерею к посту фото своего рабочего стола. Делайте как можно красивых, интересных картинок к постам. Ребята, пишите посты, пишите. Можно картинок каждому слову сделать. Например, вы пишете о чем-то, рассказываете в своем, в своем посте, и можно 10 картинок к этому посту сделать. Сервис я вам говорила, на каком я показывала, учила. Есть урок у меня, как сделать красивую картинку. Второе, Третье, вернее, расскажите о своем результате, которого вы добиваетесь за последние месяцы и которым гордитесь. Вот мне нравится то, что вот некоторые у меня Руслан, там еще я видела Оксана, Вика, Алена, они выкладываются под посты в нашу официальную группу, да, они гордятся тем, что они заработали, то, что у них столько уже на балансе вывели уже денег. Они сбрасывают свои скрины выплат. Вот это посты Действительно, этими постами их интересуют, притягивают людей именно там, где они видят, что деньги есть, человек зарабатывает. Ну и расскажите, что вас вдохновляет. А Хорошая книга, ролик, или что-то еще и почему. Расскажите про главную ошибку большинства своих партнеров и к чему она может привести. Кто для вас ролевая модель в вашей нише и почему. <смех> а, вот. Вас впечатляет история вашего героя. Методы, успехи. Из каких задач состоит 80% вашего рабочего дня. Расскажите, что за задачи, что а, при э, их решении э, дается вам хорошо, а что вызывает сложности. И какое обучение в своей, а, вы проходите и планируете пройти, и когда планируете пройти какое обучение, и что вам нравится в вашем обучении, которое вы проходите. Расскажите, какие впечатляющие результаты добились за последнее время ваши партнеры, ваш спонсор, и что значит это для ваших читателей. Прошу прощения. А как вы отдыхаете от работы? Что любите делать в свободное время, чтобы э, подзарядить батарейку? Какую тему возьмете для ближайшего поста? Вот скажите мне. А вот э, Руслан, скажи мне, пожалуйста, вот, э, тебе как понравилась какая-нибудь идея? Вот для, э, М мне, мне все, все нравится, нравится, но вообще, еще наши... разобрался, converts... Ага, все, хорошо. Ну и теперь скажите, кто знает, что такое стратегия рапунцель? Я просто толстую ничего не соображал. Ага. Ну, я немножко еще подхрипываю, но ну, ничего страшного. Меня вроде бы слышно и понимают. И ты выздоровеешь, Руслан, не переживай. Ну, вот скажите, кто знает, что такое э, стратегия Рапунцель? Это никто не знает? Ну, ребята, я сегодня тут полдня копалась в работа.ру и в, в, на сайте Сбербанка а, смотрела. Ну вот, смотрите, 75 россиян ничего не делают. А, а стратегия Рапунцель – это ничего не делать, вот сидеть и просто ждать. Ждать, сидеть в окно смотреть и ждать, когда к тебе принц приедет на белом коне. А тут ждала, ждала, ждала, ждала, бац, а тут уже и пенсия. Вот это называется стратегия Рапунцель. Ждешь, ждешь, ничего не делаешь, а оно само ничего не делается. Ну вот, и, ну и э, также вот я смотрю, что э, я свежие опросы э, посмотрела на э, работа.ру и на Сбербанке. То есть активно шевеляться в направлении цели всего 25%. Остальные чего-то ждут. То есть три человека из ваших знакомых предпочитают ничего не делать, а просто ждать. И вот это у меня удивляет, это очень, и удивляло, удивляет, и будет все время удивлять, потому что я не тот человек, который, ну, я испробовала вот эту стратегию один раз на себе, но она у меня не сработала, ребята, ну, вот. Я в смысле, правда, я не знаю, но у вас это по жизни работает или нет, у меня эта стратегия совершенно не работает. Поэтому, сколько не пыталась, но она ни разу не сработала. Я ничего не дождалась и тогда перестала ждать. Когда мне нужно было организовать себе удобное место для жизни и работы, я садилась и считала, сколько мне нужно и придумывала, пусть не столько план, а сколько направлений действий. Когда мне нужно было срочно заработать пятницу ночью деньги, я садилась за ком и не слезла с него, пока не получила эти деньги. Короче, ни разу у меня не сработала стратегия Рапунцель дети ждать принца, принца у окна. Ну не получилось у меня, не получается у меня. У меня работает только стратегия молотка. Если что-то не устраивает, то выбираю точку, которую бью и бью и бью, пока не получится. Иногда бывает до тысячу раз. Я искренне не понимаю, как можно ждать что бизнес сам построится, соцсети сами прокачаются, вашу личку, вашу личку начнут засыпать вопросами с просьбами, дать вашу ссылку на регистрацию. Чего можно ждать? Такого, ребята, не бывает. Я не знаю, может быть, у вас бывает, поделитесь, но у меня это не работает, не срабатывает. Даже чтобы построить отношения, нужно не сидеть дома, а хотя бы в театр начать ходить, потому что больше людей, больше знакомств, больше шансов. Урок, который я хорошо усвоила. Хочешь что-то получить? Отклей свою попу от дивана. А, ну, вот, ребята, честно, все вам рассказала и показала. Хоть, а, вы хоть раз чего-то дождались? Расскажите мне, поделитесь со мною.